Всем привет, дорогие друзья! С вами Джонни Здок. Привет, привет, ребятухи. Короче, такая ситуация произошла. А, видите вот это последнее? Решил поплавать в Лаве. А, так, короче, я упал. Я упал. Меня уже не увидите в прошлой серии, что я там собирал алмазы, нажал на кнопку стоп. нажал на кнопку стоп. Я упал в Лаву, потому что я начал добывать трудные не алмазы. Такой момент обломился Ужас. Да что? Ой. Ой! Лавовый взрыв. Бомбическое удовольствие. Слушай, слушай. Алмаз! Понял. Видал? Видал? Видал? Видал? Видал? Видели, что могу? Видели, что могу? Я тоже могу. Я не видел. Ну, да-да-да-да-да потому что они нужен калмазы Слушай, люди скажут, наверное, вот жирный, а эти, в железном строится О, я, кстати, тоже хотел, но потом такой, у меня же булочник есть, чего я и передумал А у меня это, наоборот, это знак того, что у меня все стабильно и я не бич Звучит странно, но пусть будет так Так, ну я, короче, я не знаю, суицидность, я не хочу задуматься, так сказать что за мод ты шучу? Филиппинский. Филиппинский? Загуглите это, ревматики, ребят. Шел там. Ого, ого, ого. Это такой новинный филиппинский. Блин, у меня все забито. На, я, я, тебе отвечаю, нужен мод на рюкзаки. Вот, это, вот, это, вот. это еще как идея к модному да, мульти. Да, да, да, модный. Вы можете добавить свои идеи, которые мы можем реализовать Если вдруг кто не понял, модный еще. подразумевает наличие модов, а не то, что он крутой и модный. Хотя не исключается этого. Блин, это, это золото. Ой, я впервые вижу человек, который это такой. Еще золото. Еще алмазы! Ещ! Еще! Надо больше алмазы! Это советскую сказку про вот эту золотая антилопа! Еще! Еще! Довольно. Довольно. Ставочка появится. Нужно больше золота. Нужно Хотя как раз золота. Хотя, наоборот, я золото только а -а -а -а. Я О, 15 уровень. У тебя какой уровень? А, 17. -й. Как ты всё Сейчас я редстоунку добуду. А когда ты там добываешь редстоун, О, не добываю. зря редстоун добуду, тут еще озеро. Сейчас 16 уровень. Да, все, Я сейчас тебя догоню. Ой, инвентарь. Догнать, перегнать. Да. Не увлекательная. Это что же у меня что ж? Что же у меня что ж? Получается рона на это. То там для зачарования же лазурить нужно. Конечно. О -о -о -о -о -о -о -о <свят> что у тебя там? <свят> я тут понял, что ты меня хрен догонишь. Нас не догонит, а у меня 17 уровень. Меня... Да, поздравляю тебя. Почему? И то, я тебя догнал. Ну не перегнал женщину. Так, щас сделаю дертку. Берем сначала укропу. Потом кошачью жопу. Да шо вы все претесь ко мне в гости? Иди, иди, иди, иди, иди, иди куда шоу. Не, не ко мне в смысле, да, куда не.. Блин, я вс. Я пластинку наслушался, у меня в голове типа музыка играет. Музыка, она связалась. Сейчас малку <споюсь>, прилетит. Сейчас <связывая> спою. Ой, я она переключилась на твою. Спасибо, Ваня. Иди, иди, иди, иди. У меня есть идея, как освободить место в инвентаре. Сейчас семечки делаю. Да шо, шо, шо ты дерешься? Шо тебе не нравится в этой жизни? Мне все теперь нравится. Вот все теперь абсолютно нравится. Абсолютно все мне нравится! Абсолютная власть! Или как там? Я. Сколько тебе у нас? Меня... У меня? Было. Ой. Было? Было. Было одиннадцать. Я теперь? так на, на глазик прикинул, было 1. А теперь. А теперь 8. А 7 за раз, 8, я. Сейчас там раз, два, три, четыре. 4. Подожди, а. Дождю. Подожди, а, дожди, дожди, а -а -а. дожди. Все, ладно, не буду бать. Нас Ой. забанят. Отвечаю. Я позабочусь сегодня. Весь стихи. У а меня 18 Ах ты ж Играем на перегонки с Джоннизом в течение серии. Мини-го! Миниго. А, я понял. Я понял. Потекла, потекла, вроди мой. Какая? Нет, а я не смогу. Да, потому что ты лох, а я смогу. Я даже. Нет, я не в этом. Да, в этом, в этом. Я знаю, что ты там делаешь, сейчас. Я тебе отвечаю, что я тебя уделаю просто. Ну, что я не Подожди, уточняй пожалуйста. Я, неважно, я тебя уделаю, просто уделаю сейчас. Порву как я, не знаю кого. Просто вот так. оба И все готово. У меня теперь зачервальный стол, ха! Понял! Понял! Кто тут блачет? Блин, ты меня Я бы даже посмекнул, что ты там делаешь. Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Так. Теперь, когда у меня есть зачаровальный стол. И я забыл, что я делал до этого. А, я делал... Я забывал в себе. Моя любимая тактика. Забыть все, Или Очень информативно. Ч это... Ричнивы краситель. Да я сам такой не делаю. Как Какао-бобы ты не можешь сделать это печаль? они у меня есть. Да сделать их не важно. Это только мартышки могут определенные там какие-то. Ой, какао бобы переработать. И сделать кофе. Поминаешь. Хочешь? Нет, это не мартышки. Это.. А это что, не мартышка? Нет. Это Какие-то Подожди. А я что сказал? Ребята, пишите в комментарии, кто это такой. Подожди, а кто мангуст? Такая железная. И хуй. Как долго. О, не так уж и долго. Так. Вот что это было? Это был Вот это поворот! Он не собака, он, он Что ты в Мне не нравится криперовый Вода ты знаешь Скукаем Я зачем совсем меч выкинул, тогда. Ох господи Ой Ой, это тоже с достижением считается. Умол. Срочно такой прыгай, да? Ой, ой, ой, ой! Что сделал? Я не то сделал. Нет, выйди, нет, остановись! Не делай этого, и зайди. Все хорошо. Ты испугался? Я, не сомневаюсь, что ты не испугался. За мое здоровье, мать его! Никаких сомнений. нет, в, в тебе вообще не было. Я вот думал, все, это по плану. Что ж такое? Как это, как это? Как это сделать? А как? а а а а а а О, сделал. Все, исправил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Геморрой. Сейчас координация такая произошла. Меня, короче, хотели... хотели скинуть? Хотели, но не смогли. Я. Ай-хэлии, Ой, ой, ой, ой, ой, ой! Нет, нет, нет, не хочу. Подожди. Дождем. Спал он бой. Отлично. Все. Ой, оно ой. лагануло. Оно ну, исчезло. Лол, лол. Оно ну, исчезло. Так, у меня есть небольшая идея. Мозгов у меня нет, господа, но зато есть идея. Moments later. Ничего не происходит. Так, да -да, тогда, тогда запасной план. Он Б. Да. Давай, давай, давай. О! Сработал. Сработал. О, я слышу дождь. А -а -а! Вот такой кульминации я вообще не ожидал. Дождик такой приятный. О! <связанный> пятки горят! Пятки горят! Пятки горят! Засрыкал! Я не сомневался! <связанный> так. Так, значит. Ой! У меня план А сработал, чувак! План А сработал! План Б не понадобился Да, да он внезапно сработал! Да. Хоба! Подожди, а у тебя был план Б? Да, я добывал этот а -а -а, кремний! Ой, <ристо -то> -ху -ху -ху -ху. ой! Ой! <ристо -то> у, меня... <ристо -то> у тебя <ристо -то> лочать! Короче, это меня Слёк обратно <ристо -то> во времени отправил! Чувак, чувак, прошло там минут 15, я предлагаю закончить на этом песке. Вот просто вот потерпи, вот потерпи, я вот такую кульминацию тебе устрою, что ты вообще вот обгадишься. а Дертся, дертся, дертся! Почему не работает? О-о-о! Дуй на меня! Дуй на пятки! Дуй на пятки! а-а-а! Шо делать! Сейчас сгорел, собака! Вс! Вс. Что ты не дул? Что ты не дул? Я тебя просил подуть. кофе -чеша. Вот. Вот это кульминация. Вот это красиво, понимаю. у господи. Все? Да, я... я погнал тебя. Молодец. Ах, дорогие друзья, я выбрался на свободу, построил портал и вернулся опять в пещеру. Жизнь несправедлива. Будьте счастливы. Счастья, здоровья. Можете смотреть наше видео, можете не смотреть, можете лайкать, можете не лайкать, а можете вообще просто почитать. Всем спасибо за просмотр, всем пока. И да пребудет с вами печенье. Пока-пока.